Приветствую вас, дорогие друзья! После небольшого перерыва, несмотря на сложные времена, все же жизнь продолжается, поэтому попробуем сегодня продолжить наши прогнозы. Итак, Телец, Телец, значит, что вас ожидает? Ну, во-первых, 4-5 апреля будет достаточно конфликтное соединение между Марсом и Сатурном. Это ваша сфера. Карьеры, карьеры главных целей, также статуса. Ну, я думаю, что это будет напряженный период, может быть, для вас в том плане, что какие-то цели ваши могут или не сбыться, или разрушиться, ну и плюс избегайте в это время ну, агрессивной реакции со стороны своего руководства. Плюс Венера, что она сделает, переходит Венера планета любви, переходит из водолея свобода любви, в очень чувственные, эмпатичные рыбы, она переходит в ваш одиннадцатый дом, одиннадцатый дом у вас связан с дружбой, и это говорит о том, что вы станете, ну вообще-то для вас это не сложно, более четкими более внимательными, очень тонкими, чувствительными, эмоциональными в отношениях, будете стараться сливаться со своим партнером, плюс, возможно, сближение со своим дружеским окружением, захотите встретиться со своими друзьями, ну и вообще в любых коллективах вас будут очень легко и дружелюбно принимать, плюс еще может появиться какой-то любимый человек среди своих друзей. Рассмотрите свою любовь в своем дружеском окружении. С 11 по 12 Меркурий перейдет в ваш знак. Меркурий связан непосредственно с темой общения. То есть вы активизируетесь, вы станете более активными, больше будете общаться, больше будете передвигаться. Я вижу у вас множество дорог. Ну и здесь еще и будет точное соединение в теме, опять же, дружбы между Юпитером и Непотаном знаки рыб. А рыба у нас непосредственно связана с темой дальних дорог, путешествий, с творческой сферой, психологии. Ну, я думаю, что знаете, вот в это время хорошо организовывать различные тренинги, встречи с людьми по интересам. Они будут очень полезными, насыщенными и могут привести еще и вам хорошие денежки, хороший доход. И я знаю, что телезнак знак материальный, то для вас это очень важно. 15 апреля Марс планеты агрессивности перейдет в знак зодиака тех же рыб и из открытой конфронтации она перейдет в скрытую, то есть любая активность станет незаметной для окружения, для человеческого глаза, энергия становится более размытой, актуальны будут темы благотворительности также интриг и желание достичь своей цели такими, такими обходными путями. Также 16 числа произойдет полнолуние в знаке Зодиака. Весы, Весы для вас являются сейчас так раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тема работы. Ого. Значит, смотрите, тут или по здоровью могут произойти какие-то важные решения, или же в теме работы. Может быть смена сферы направления. Если не было работы, найдете. Может быть там была какая-то подвижная ситуация, что-то не решалось. Ну вот есть шанс, что это разрешится наконец в этот период, тем более что в это время будет Интересный аспект со звездой Риша, которая символизирует свой дух просветления, самопознания и может открыть вам какие-то правильные ответы на вопросы, на ваши вопросы. Увидите какие-то новые пути решения. Теперь с 18 по 19 апреля будет достаточно напряженный аспект по кармическим узлам. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот там квадрат, вот узлы, и все они делают аспект к Сатурну. Сатурн для вас это тема работы, карьеры, главных целей, начинаний. Значит, смотрите, я бы рекомендовала 16 по 21 апреля, так чтобы взять с запасом, постараться все-таки как-то немножечко свою активность поумерить, быть максимально осторожными в это время. Почему? Почему? Потому что... в ну, вот то, что произойдет у вас в это время, это значит считать, что ну, вы это заработали, вы это заслужили. Вот так, хорошее или плохое, я не знаю. Это, что это непосредственно будет связано с кармой. Теперь, что еще? Но ну, учитывая, что все-таки узел, узел северный, он будет по вашему знаке находиться, то я подозреваю, что вы все-таки что-то приобретете. Не потеряете, а приобретете. Теперь с 20 числа Солнце перейдет в знак Зодиака телец, телец. Начнутся дни рождения у представителей вашего знака Зодиака. Так что поздравляю вас над вашими наступающими праздниками. Надеюсь, что все-таки они у вас пройдут в мире, в мире, любви и желаю вам всем быть счастливыми в вашем наступающем новом году личном. 26-30 по 30 Венера, Юпитер и Нептун будут иметь точное соединение в знаке Зодиака Рыб. Этот период будет наиболее благоприятный в этом году, когда вы сможете получить большое удовольствие от жизни, какие-то подарки. Смотрим, период всеобщей радости, и он будет у вас как раз идти по одиннадцатому дому. Это дом дружбы, больших коллективов, то есть в это время вам обязательно нужно находиться где-то где с кем-то, но не одному, даже не в паре, а где-то в коллективе среди ну, большого количества людей, среди единомышленников. Потому что еще и секстиль Плутона, который здесь будет образовываться, он ну, очень интересный. Он обязательно вам принесет какое-то удовольствие. Ну, мне кажется, что у вас тут что-то по теме финансов должно проиграться положительно. Так, ну и торжественно у нас закрывается этот месяц. Закрывается он у нас тем, что начинается коридор затмений с 30 числа. 30 числа у нас происходит новолуние и частичное солнечное затмение в знаке сетяка Те Лес, в вашем знаке, и пробудет оно до середины мая. Я постаралась сделать отдельный прогноз на эту тему, но я предполагаю, что, наверное, все-таки большинство из вас претерпят в этот период очень значительную трансформацию. Ну, а пока я вам желаю удачного месяца, удачного, счастливого и до встречи в следующем периоде.